здравствуйте представляем лунные вешки или лунный гороскоп на период 17 по 30 июня 2022 года от ирисоболь лето прекрасное время года тепло можно проводить много времени на природе в даче, в парках в лесу используйте это время с пользой для себя и близких Особенно маленьким детям и подросткам полезно проводить много времени в парке, на детских игровых площадках, на даче, если есть такая возможность, и в детских лагерях отдыха. Многие планируют отдых за границей, однако прежде чем выбирать место отдыха, ознакомьтесь с прогнозом погоды и природными катаклизмами в регионе вашего планируемого отдыха. Зная сегодняшнюю ситуацию в мире и погодные катаклизмы в Европе, подумайте несколько раз, прежде чем ехать в Европу. В Испании, Италии стоит жара плюс 45. Там экономят воду, воду для бассейнов и фонтанов. В Европе по прогнозам будут подтопления, дожди и жара. Проблемы с кондиционерами. Будет ли в такой жаре отдых в радость? Тут тоже будут природные катаклизмы. Возможно землетрясения, ливни и жара. Если вы планируете отдых за границей, подумайте, не обернется ли отдых проблемами со здоровьем, денежными расходами. И испорченным настроении. Какой прогноз на это время обещает лунный суд? 17 июня. Пятница. Название дня опасно. Звучит весьма грозно и неблагоприятно. Однако он не означает реальную опасность. Это лишь название одного из восьми созвездий этот день полон неопределенности, сомнений и смятения это хороший день для религиозных мероприятий для молитв встреч с близкими друзьями коллегами единомышленниками. в личном плане хорошо устанавливать границы взаимоотношений не планируйте важные дела в этот день Особенно с 13 до 15 часа. 18 июня. Суббота. В этот день правит звезда небесного счастья. День подходит для спадеб, благоприятен для любовных дел и романтических встреч, семейных событий, торжественных мероприятий. Его можно использовать и для зачатия ребенка. Благотворная энергия этой звезды сглаживает негативные влияния плохих звезд. Также правит в эти сутки небесный доктор. День очень подходит для проведения медицинских процедур и обследований, поиска хорошего доктора и визита к врачу. Как следует из названия, это самый благоприятный день из всех 12, приносящий хороший результат. Успех – один из дней, который формирует тему трех гармоний месяца. Прекрасный день для любого рода занятий. Сбаривание, открытие бизнеса, подписание контракта, приема на работу, поиска работы и устройства на нее религиозных обрядов, молитв, обращения за благословением, поступление на курсы и начала учебы. День имеет эффект удвоения успеха. 19 июня, воскресенье, день обладает энергией без возврата. В этот день нельзя одалживать деньги, неблагоприятно помещать деньги в банк делать инвестиции в этот день следует подводить итоги корректировать планы и вносить изменения хорошо проводить медитативные и трансформационные практики на достижение успешных результатов от своих усилий и планов в этот период возможны подарки премии и вознаграждений благоприятно обращаться за помощь, а также просить повышения продвижение и повышение зарплаты, если в воскресенье у вас рабочий день. Хорошо начинать обучение, как учиться, так и проводить курс, начинать новую работу. День прекрасно подходит для сбора старых долгов, платежей и комиссий, а также для вскрытия запасов, например, разбивания копилки или снятия денег с депозита.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 Именно в этот день пройдет практикум Портал Денег 12 лучей удачи. Он полезен и новичкам, и тем участникам практикума, кто переходит на второй круг практикумов. 22 июня среда. День под покровительством символа медведь, день пробуждения и преобразования. На человека может не зайти откровение и новое осознание о его призвании. В этот день можно закладывать фундамент для больших планов, дел намерений, можно обдумывать и закладывать глобальные проекты, которые будут успешно реализованы. В Древнем Египте в этот день закладывали пирамиды. День хорош для проведения духовных практик кругу единомышленников и мастеров. 24 июня. Пятница. День пригоден для размышлений, осознаний, духовной мудрости старцев, старейших и наставников, учителей. В этот день у человека крепкая связь с Ангелом-Хранителем. Следует прочитать молитвы ангелов-хранителю и всему небесному воинству. День хорош для голодания, строгого поста и очищения. Можно снимать негативные программы, проклятия и порчи. 27 июня, понедельник. День подведения итогов за прошедший период с начала года и этого месяца. День лунного и солнечного прозрения, вещих снов и развития ясновидения. Главное, чтобы мысли в этот день были чистыми и добрыми. День не предназначен для бурной деятельности, нежелательность ссоры и конфликты в этот день. 30 июня, четверг. День начала нового лунного цикла, символ дня светильник. В этот день наступает новолуние и черной луны лилит. Человек блуждает по тьме, могут быть сумеречные, грустные мысли, отчаяние и недовольство всем происходящим. В этот день хорошо проводить очищение дома квартиры магических атрибутов огнем свечой в этот день нежелательно многочисленный контакт бурное веселье и принятие спиртных напитков. в этот день внимание рассеянное будьте внимательны с бытовыми приборами огнем и особенно будьте внимательны на дороге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 или недалеко от воды и в целом рисковать не следует начинать силовые тренировки можно заниматься пилатос, тренч йогой и разного рода растяжки в начале периода можно начинать курсы лечения или диеты обращение за медицинской помощью время жары Следует в меру находиться на солнце, чтобы избежать теплового удара. И безусловно следует соблюдать путевой режим. В этот период погода будет очень переменчива. От жары в плюс 35 до дней прохлады плюс 15-18. Одевайтесь по погоде. Особенно следите за погодой во время прогулки с детьми или пожилыми людьми. вера любви этот период хорош для романтических свиданий особенно если в последнее время у вас возникло напряжение в отношениях если вы видите что ваш супруг или супруга устали дайте им пару дней отдохнуть если мужчина хочет день-два побыть в уединении в тишине дайте ему эту возможность не докучайте разговорами и расспросами. Мужчинам сложно делиться с женой, что у него сложный период. И он принимает в этот момент решение, как поступить в данной ситуации. В выходные дни можно провести время на природе. Пригласить на пикник своих родителей или детей, если они уже взрослые и живут отдельно. Не забывайте говорить о своей любви своим родным и близким людям. Восхищайте их достижениями и хвалите их, особенно если таковые есть у них. Сфера денег. Эта сфера пока находится под давлением внешних факторов. Будут перебои с переводами. Если вы собираетесь за рубеж на отдых, следует понимать, вы можете столкнуться с трудностями оплаты карты своих покупок и расходов. Подумайте об этом. Также не следует делать больших вложений. Лучше свои деньги держать при себе. Не совершайте необдуманных ненужных покупок и трат. Хотя по прогнозам из-за санкций наша страна страдает меньше всего, но тем не менее. Будут непредвиденные расходы и затруднения. Правит этим периодом руна мир. В алфавите руна соответствует букве М, смысл и символ руны белый Бог, дерево мира, внутреннее я. Руна-мир помогает получить помощь, ответ, защиту, объясняет сложную ситуацию, транслирует обращение к родным богам, связь с родом, предками и помогает обрести спокойствие, уверенность, а также дарит благополучие и помогает переосмыслить имеющиеся ценности, личные и родовые. Руна призывая к справедливости, вдумчивости и осознанных действий, принимая концепцию светлого добра и блага, по этой причине запрещается использовать силу руны для негативного воздействия на что-либо и в попытках обратить ситуацию для личной выгоды. Традиционное славянское представление руны белого бога ⁇ мир ⁇ формирует образ бога и человека как его проявление в яве. Ось Вселенской ⁇ Вселенское дерево рода. Та же роль и у позвоночной оси человека. Незаменимая основа жизни. Эта руна символически подходит на родовое древо и человека обращающиеся ветви руки ввысь слово мир можно объяснить как связь с родом предками общины которые выстроены в мировом порядке подразумевая соблюдение законов мироздания на этом я с вами прощаюсь до новых встреч Хороших дней и мир нам всем!